Друзья, всем привет, приехал на авторынок, хотел сказать зеленый угол, приехал на авторынок города Уссурийска. Сейчас пройдем, посмотрим цены, посмотрим все по наличию автомобилей, посмотрим есть, люди нет людей. В общем, сделаю такой небольшой обзорчик. Минус 25 градусов, но по Владивостоке минус 10, дует ветер. Кстати, ветер у нас уже дует на протяжении, наверное, двух-трех недель, жуткий холод. А здесь минус 25, утро, и чувствуешь себя совсем по-другому. Ладно, идем смотреть, что продается. Ну что, авторынок Усурийска. Но, но, что мне здесь не нравится? Здесь, ребят, не все пишут цены, не все. То есть я вот зашел на рынок, прошел по левой стороне. В принципе, цен на автомобили я не увидел. И продавцов нет. То есть есть телефоны на автомобилях, но продавцов мало. Очень много продавцов здесь приезжих в плане... Там, с Чугуевки, со Спаской, еще откуда-то. В общем, сложно, сложно здесь с ценами. Значит, таксела у нас стоит, такая на летишке. Зимняя резина. Посмотрите, как морда не выделяется. Стоимость автомобиля, вот здесь увидел цену. Миллион, но опять же непонятно. Я думаю, миллион, миллион двести. Свифт, штатное литье, интересно у него цвет такой, выделяется из потока автомобилей, летняя резина, штатное литье, бесключевой доступ, в автомобиле есть повторители, стоимость автомобиля 730 тысяч, автомобиль 2017 года выпуска. Людей однозначно меньше, потому что большинство конечно же едет. В Владивосток. Кстати, что касается Уссурийска, как я здесь сказался, я приехал на проверку автомобиля. Автомобиль оказался в принципе неплохой. Это была Демио, 18 й год, 790 тысяч. Возможно, будет выкуп автомобиля. Это у нас стоит Ноут, 820 тысяч. Спереди Сонары. E-Power. То есть, что такое E-Power? Это наподобие скажем так, Лифа, да? То есть двигатель он работает постоянно, но на холостых автомобилях тем самым заряжая батарею. Минимальный расход топлива. Еще один стоит 860 тысяч. Автомобиль 2017 года выпуска. Ну на самом деле автомобиль неплохой. да То есть относительно у него свежий год. Интересного плана внешний вид. Ну, по салончику. Кстати, места в салоне много но мне не нравится его именно отделка салона 860 тысяч рядом стоит Honda Fit старенький кузов кстати появились прям появились вот такие вот фиты на рынке Я понимаю что в Уссурийске что у Владивостоке есть бесключевой доступ это год не знаю какой год гибридная версия 690 тысяч но гибрид здесь идет Неполноценный, ребят, в отличие от э, свежих фитов. Довольно популярный автомобиль в Приморском крае. Что старый кузова, их довольно много катается. Что свежие фиты. Это э, Мира, самый-самый дешевый пикар. Вообще три двери. Раньше такую, такую Миру можно было купить и за 160 тысяч. Стоимость этой Мира 340 тысяч рублей. 340 тысяч за беспробежный японский автомобиль Сейчас посмотрю на этой стороне ценников ниже Раф стоит новый выбор автомобилей в принципе в принципе есть дальше я там был ценников не было игни стоит гибрид штатное литье зимняя резина автомобиль такой на любителя. не указано тойота паса старенький кузов тоже без цены Сейчас поищу где цены есть и поснимаю а тойота биби автомобиль 2014 года объем двигателя 1 и 3 литра 710 тысяч интересного плана автомобиль их очень мало но они востребованы если они хорошие есть комплектации music box штатное литье летняя резина honda Vezel гибрид 17 год и опять не указано у нас цена очень плохо nissan x-trail а, так 16 год 4 воды указано 12 месяц стоимость автомобиля 1 миллион 750 тысяч рублей один из популярных кроссоверов. на Тойота. Это Тойота Виш. Виш, Исис. Начинка одинаковая. Тоже ценников Таников нет Виш 10-й год Автомобиль 4 ВД 885 тысяч вот Смотрите, фит Не знаю, есть или нет 9-й год 79 тысяч пробег 1,3, 3,5 балла. Я думал в районе 600 620 тысяч. Где-то так он должен стоить. Так, к сожалению, не указана цена. Свежий фрит. Свежий фрит 17 год, полтора литра, гибрид, 1 миллион 230 тысяч. автобуса тойоты гибрид объем двигателя 18 полтора миллиона рублей полтора nbox восемнадцатый год 07 850 тысяч рублей ребят 850 как бы такая не слабая цена Но за эти деньги он должен быть хороший. Очень хороший. Как-то вы вот, знаете, вглубь рынка прошел все равно. Первое впечатление было то, что машин много. Они стояли вот так, да, сейчас они вот как-то вот вдоль стоят. Мало машин. На зеленке, конечно, выбор выбор огромный. Автомобили. Виш 2012 год. 1 миллион шестьдесят тысяч рублей. Nissan Days 17 год. Пятьсот двадцать тысяч. Я, кстати, свой первый японский автомобиль покупал в Уссурийске. Это был не сам куб 2001 года выпуска. Передний привод. Стоил он тогда 140 тысяч рублей. Или 145, что-то такое. Везель РС 1 миллион 450 тысяч. Вон там дальше грузовики стоят. Про бокс Без цены И Это Corolla Axio Тоже ценника нет, нам это не интересно Вокси. А, Понимаю, это не гибрид 1 миллион шестьсот тысяч Да, двухлитровый не гибрид Автомобиль 2018 года выпуска Но, 17-й год, 4WD G-Salon, 1 миллион 800 тысяч рублей. Toyota Siento. Многие выбирают между Freedom и Siento. 1 миллион 90 тысяч рублей. Toyota Paso Видите нет цен Вот такой вот получился у меня небольшой обзорчик Авторынок Усриск Поэтому ребят машина осматривается. Во всем Приморском... Видите, вот пустые все-таки места, места, пустые. Во всем Приморском крае мой телефон указан под каждым видео в описании канала.